Покупные мясные деликатесы порой вызывают сомнения в своем составе и качестве, но не спешите отказываться от них совсем, ведь есть рецепт приготовления домашней ветчины из свинины. Этот простой рецепт домашней ветчины из свинины, отличная альтернатива колбасе и прочим готовым мясным продуктам, натуральная и ароматная, такая ветчина станет сытным и аппетитным завтраком, а также может быть подана к столу с гарниром или салатом. Сколько и какие продукты понадобится, узнают те, кто досмотрит до конца. 1. Классический рецепт домашней ветчины из свинины предполагает использование самых простых специй, но при желании можно взять абсолютно любые приправы по вкусу. Приготовление ветчины в таком варианте занимает довольно много времени, однако основная его часть уходит на просоливание мяса. 2. Для приготовления рассола необходимо соединить соль, специи и залить все это водой. Из специй в данном случае используется смесь перцев, черный, душистый, острый и гвоздика. Можно добавить пару лавровых листочков, а также другие ароматные специи, отправить все на огонь и довести до кипения, затем остудить полностью. 3. Чтобы ветчина как следует пропиталась рассолом, удобно использовать шкриц. с его помощью можно обколоть мясо со всех сторон, свинину виоложить в глубокую емкость и залить остатками солевого рассола, сверху поставить груз, банку с водой, например, и отправить в холодильник. Рецепт приготовления домашней ветчины без свинины предполагает, что мясо будет просаливаться не менее 3 суток. В течение этого времени свинину нужно переворачивать несколько раз, чтобы она равномерно пропитывалась. 4. После того, как мясо как следует пропиталось солью, его можно туго перевязать, чтобы оно хорошо держало форму и отправить в кипящую воду. На минимальном огне варить около 2 часов, затем аккуратно достать ветчину и промыть ее под холодной водой, оставить отдыхать ветчину на ночь. Лайкайте, подписывайтесь комментируйте 5 вот и весь простой рецепт домашней ветчины из свинины теперь ее можно аккуратно нарезать и подавать к столу аппетитная и натуральная она понравится не только взрослым но и деткам подписавшись не пропустите новые вкусняшки вот из чего готовим блюдо свинина 115 килограмма вода 1 литр соль 100 грамм специи по вкусу количество порций 1. Ставим лайк и подписываемся. Ваши отзывы очень важны. Удачи, друзья! Заходите.